Кто-то улетит, я вам отвечаю. Ну ты ёбаный стыд, ты как ездишь, блять? Из-за тебя я вылетел. Что? Как теперь выезжать, сука? Ты меня заторанил, я вылетел. Да, может ты меня заторанил? Может ты меня заторанил? Давай подтолкну, заебал нахуй. Ты типа невидимый. Нихуя ты умеешь, конечно. Кто, блядь, машину так паркует, сука? Ой. Надо бежать. Я тебя в ТикТоке сколько раз видел. Да? Красава. Лайки ставишь там? Красава, братан. Все, это моя остановочка, я тут выйду. Давай, береги себя. Слушай, слушай, подожди. А деньги выдавать не можешь, да? Не, не могу, братан. Я знал, что ты это спросишь. Ой, мелкий.